Vielen ja, Dank. Ja, ja. Не так, знаешь, что-то. Воняет сон, сон. Воняет сон, да? Вы не стояли? Да. Нескоро. Нескоро, Ну, да, что-то скотч.